и авторы и ведущие радиокомпании «Русский мир» Юрий Бутонин. Здравствуйте, сегодня я предлагаю вам передачу цикла «Наследники Победы». Это телевизионный цикл посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне нашего народа. Мы продолжаем вас знакомить с маршалами Советского Союза, кто непосредственно готовил и воплощал мечту Победе. Сегодня наша передача будет о Василии Дайловиче Соколовском. Я предлагаю сначала посмотреть большой сюжет. Начальник генерального штаба Советской армии и вооруженных сил СССР, советский государственный и военный деятель, военачальник, маршал и герой Советского Союза Василий Соколовский родился в крестьянской семье в 1897 году. Образование получил в учительской семинарии, после окончания которой работал учителем в сельской школе. Окончил первые московские военно-инструкторские курсы в 1918 году. Во время гражданской войны воевал на Восточном фронте, командовал ротой, возглавлял штаб батальона, был помощником командира и командиром полка. После начала Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Соколовский был назначен начальником штаба Западного фронта и в этой должности с некоторыми перерывами находился до февраля 1943 года. За этот период штаб фронта принимал участие в планировании, подготовке и проведении московско-наступательной и ржевско-вяземской операций. В августе 1943 года Василию Соколовскому было присвоено звание генерала армии. Войну он заканчивал заместителем командующего Первым Белорусским фронтом. На этих должностях внес вклад в планирование, подготовку и проведение Львовско-Сандомирской, Веслоодерской, одерской селеской и Верхней селеской наступательных операций. За руководство боевыми действиями войск с Берлинской операции ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот так в этом очень коротком историческом сюжете мы увидели маршала Василия Скаловского, Прямо, надо сказать, о нем немного сохранилось кинофотохроники. А теперь я хочу вас познакомить с Натальей Евгенией, Евгениной Соколовской. Это внучка известного башла Соколовского. Наталья Евгеньевна, здравствуйте. Добрый день. Ну, Наталья Евгений, я вот готовилась к передаче, то я неожиданно столкнулся одним очень интересным делом, который был Букон э, на постанции интернет. И там был такой заголовок, который говорил о том, что э, Маршал Сколовский ⁇ это самый неизвестный маршал. Меня это несколько смутило, и я сейчас хочу как раз привести факты, которые э, говорят о том, почему меня это смутило. Да потому что я, уважаемые зрители, вам сейчас э, говорю, один очень потрясающий исторический факт. Итак, среди всех советских маршрутов только Соколовский был награжден тремя орденами Суворова первой степени и тремя орденами Кутузова первой степени. Это особая награда для полководцев его уровня. Вот, Наталья Евгеньевна, не противоречивы ли эти утверждения, которые я сейчас вот озвучил? Знаете, мне трудно судить, но я должна сказать, что Свой первый орден Суворова, первой степени, Василий Данилович получил за освобождение Ржева в 1943 году. Это была самая кровавая операция, и это была операция очень, в конце концов, успешная. И надо даже сказать, что после этой операции на штаб фронта приезжал Сталин. Да, это... Дальше были Курская дуга, освобождение Орла и освобождение Смоленска, затем была висло операция и Львовско-Садомирская операция. Вот за все эти операции он как раз и получал ординацию Боровой первой степени, Кутузовой первой степени. Так что... Я Интересный. не понимаю. может быть, он очень был скромный человек, и не афишировал свои награды. Может быть, с этим связано, что так написали журналисты? Я как раз это мои и в потому что вот из тех материалов, которые я прочитала, действительно, так получается, что он скромным человеком практически никогда не повышал волосы. Да, очень нашел... интеллигентный, очень интеллигентный, эрудированный. Он хотел быть учителем сначала, поэтому вот вся его карьера потом в связи с Гражданской войной и революцией изменилась. Но в принципе он очень эрудированный, начитанный человек. Он наизусть знал Евгения Алигина, он много знал музыкальных произведений. У нас дома хранятся пластинки, которые слушал вечером и очень любил классическую музыку. Что... А давайте тогда мы вспомним вот такой вот факт, вы, наверное, подтвердите, что уже после войны он отдыхал и... Да, комис... в отдыхал а... в отдыхал и встретил нашего писателя Чуковского, который вот, с ним разговорился... Это очень интересно. Да, который с ним разговорился, они очень долго гуляли, беседовали, и когда он Закончил разговор, тот спросил, а Василий Данилович, а кто вы по профессии? И девушка ответила, учитель. Тогда он подошел к отдыхающим, говорит, вот какой учитель, интересный человек, учитель. А ему говорят, что нет, это маршал Советского Союза. Ну, говорит, совершенно не похож на военного, сказал Чековский. Давайте вернемся к направлению московскому, когда шли тяжелые бои, и мне попался воспоминание одного из фашистских генералов, который написал в своем отчете, что мы думали, что после нашего наступления вообще советских солдат нигде не осталось, и... Мне кажется, что ключевую роль в этом защите Москвы сыграл как раз ваш дед. Могли бы вы чуть-чуть рассказать его роль вот как раз в московском обороне Москвы, потому что это одно из ключевых было. Если, Пожалуйста. Да. Вы знаете, когда я жила вместе с дедушкой, я часто к нему гуляла, с ним обращалась, какой из периодов Великой Отечественной войны ему больше всего запомнился. И он всегда непременно отвечал что это Московская битва, это было самое страшное, кровопролитное сражение. Он был начальником штаба Западного фронта во время, этого, во время этой битвы. И им именно от руки был написан план, вернее, пояснительная записка к плану контрнаступления под Москвой, который состоялся 5 декабря. Надо сказать, его очень ценил Георгий Константинович как такого втумчивого и талантливого штабиста. До войны Василий Данилович был заместитель начальника генерального штаба Российской армии, Красная да, и действительно, ведь э, недаром тоже Жуков говорил о том, что... И не только говорил, он не... Вот из того, что я как бы посмотрел всю историю, он все время с собой забирал вашего деда, потому что он считал его выдающимся ченком штаба везде. И когда он передавал фронт, когда ему надо было, очень передать уже зарми, да, вот, что... Он, как тоже я прочитал из воспоминания, он, конечно, был, так сказать, ну не то, что зачарован, но он ему пожелал успехов, но в то же время, когда все это же э, исторически сложилось так, что Соколовску надо возвращаться, было уже опять же под э, начальство, под начальствующие, так сказать, приказы Жукова, то... Жуков в первую очередь попросил Сталина, чтобы начальником штаба был Соколовский. И еще одна фамилия, которая связывает военную судьбу маршала Соколовского, это Конев, Коневич. Правда Конечно. правда, ли, да? Конечно, это правда. Вот да. они дружили, они дружили между собой. И вспоминали где -то от той, той военной в паре, когда ему приходилось встречаться с этими выдающимися людьми? Вы знаете, он мало рассказывал о периоде войны. Я вот сколько не приходила, не говорила, как-то он старался уходить от этой темы, потому что наверное для него это было очень тяжело, даже воспоминания вот этих лет, они были слишком тяжелые для них. Вот. Что касается дружбы, безусловно, это были люди, конечно, они были очень дружны и с Жуковым, и с Коневым, и с Рокоссовским, и с другими маршалами, с Чуйковым, с Ротмистровым, с Катуковым. Это наши соседи подачи. мы здесь тоже очень много они общались, когда уже стали постарше. Надо сказать, вот я хотела отметить, что он не только гениальный штабист, как говорили, это не мои слова, это так его называли, что он все-таки вот и три месяца и четыре командовал Западным фронтом, начиная с Оржевской операции. И вот эти вот успешные операции, Курской дуги по освобождение Смоленска, его тоже оценивали, и Жуков, и Сталин, так что у него были достижения как командующего фронта. Но вот все отмечают, что как начальник штаба это, не, наверное, не случайно. Вы правильно чуть раньше сказали, что один раз, по-моему, Сталин выезжал на действующий фронт, да. и он именно поехал к Соколовскому и Еременко, да? Первое да, именно... Да. Ну, сначала он приехал к Соколовскому, и там он был. Просто дальше он поехал к Еременко. Но да. надо сказать, что это вот было после освобождения Орла, когда... Я когда был первый салют. Первый салют был в честь как раз войск Западного фронта. Это не... Это первый салют был, по-моему, Белгород. А? В Бел... а, в, Орле, в, Белгород... в Орле. Первый в Орле. салют в да. Ну, я сейчас не буду. Нет, ну там приказ был четыре, фронта. четыре а, фронта. А, ну понятно центральные да. западные вот конев западный, хорошо а мы чуть чуть будем вот так вот перепрыгивать мне не хотелось чтобы это было в хронологическом порядке но это хорошо. можно прочитать, да? а да. вот когда Вы ходили с дедом да вот с ним разговаривали а что вас заставило вот и расспрашивать вы девочка вот а и вдруг вот такая вот вы знаете это как раз были даты такие памятные, вот 20 лет окончания Великой Отечественной войны, когда 65-й год, это вот совпал, Поэтому, конечно, я тоже, как любой человек, когда об этом говорит и пресса и все, я вот тоже вникла. Но надо сказать, что дедушка еще в этот э, год написал письмо ходатайство о присвоении Москве звания города-героя. Потому что он считал, что вот Москва незаслуженно забыта. И вот он ходатайствовал, и в шестьдесят пятом году в Москве присвоили звание города-героя. Кроме того, я еще по московской битве не отвлеклась, он был э, научным руководителем э, книги «Битва под Москвой», которую передавала что ну, я хочу вам еще сказать, что он был один из инициаторов могилы неизвестного солдат, да, виду, да, Вот что касается памятных мест таких, он был инициатором ну, Могилы давай. Неизвестного, Трептов парк и ну. родина мать на да, Мамане Кургане. Все эти, да, он был главнокомандующий иконов главноначальствующий оккупационных войск в Берлине в 1946 году, когда создавался этот комплекс памятный в Трептовом парке. И он непосредственно общался с Учетичем и Белопольским. И кое-какие его советы они воспринимали. Вот, например, я знаю о том, что свастика, пронзенная кинжал плечом, это была идея Василия Даниловича Соколовского. Об этом Теперь... говорил генерал-полковник Дутов на одной из конференций. Так что я ссылаюсь на него. Но он не только был маршалом, как военачальником. Я вот посмотрел, в 49 лет ему присвоили звание маршал. 49 лет! Вот давайте, если сейчас мы сравним наше поколение, да, и, и то поколение... 49 лет, это миллион людей, которым управлял, можно сказать, сейчас руководитель мальчишка, так будем говорить. А это, да, и, да еще какие времена это были. Но ведь он еще обладал еще одним хорошим качеством, хорошим свойством, уникальным. Просто я вам сейчас напомню историю, а вы мне поможете и подтвердите. Шел бой, и значит, пошла наша... Да, рота пошла, так сказать, в атаку, выскочил несколько солдат и из автомата стал стрелять, так сказать, в нашего солдата. И короткими очередями. А пули как бы отскочили от этого солдата. Он был очень удивлен и вроде бы поднял руки вверх, потому что он не поверил на чудо. Вот. Что это такое было? Расскажите, пожалуйста. Интересно. Да, это были так называемые керасы. Это защитные такие щиты, которые потом впоследствии стали как бронежилеты у нас в дальнейшем. Да, вот это, а это кто же... это предложил? Это же предложил Варде, да? Да, да, это его идея была. Так вот, защитить, чтобы... То есть он не... под амбудированием, он одел, э, солдаты вот одели... Не могу вот... вам сказать, как под или сверху, как это вот технически было, не, не знаю, но это вот такие щиты, они были не такие совершенные, как сейчас вроде понятно. Они спасали жизнь нашего. Спасали, спасали жизни людей, да, это очень важно. То есть такой факт все-таки же был, да, когда было, э, было бы, недоумение просто, что же там, так сказать, произошло. Да, интересно. Наталья Евгеньевна, а вот э, еще такой очень интересный исторический факт, где я, в общем-то, раскопал, вы, пожалуйста, прокомментируйте. Но однажды Василию Даниловичу пришлось процитировать великого английского драматурга Шекспира. И он такой вот сказал фразу из пьесы, кто начал зло, тот и погрязнет в нем. Это правда было такой факт, именно места? Да, это был факт Такое обязательно, конечно, когда шли переговоры о капитуляции. Сначала в штаб Чуйкова пришел Крепс, и Василий Данилович и Сталин Ставка послали на переговоры с Крепсом. Но они не увенчались успехом, потому что шли, они затягивали эти переговоры, не хотели подписывать конституцию. А на следующий день пришел генерал Геймдлинг, комендант Берлина, и уже там вот прозвучала эта фраза когда его напрашивали, в конце, когда Пеймин дал приказ гарнизону сдаваться, Василий Дамилович произнес эту фразу. Понятно, интересно. А, а, я просто хочу сказать, уважаемые телезрители, иногда у нас идет искажение звука, может быть, идет замирание картинки, но что сделаешь? Сейчас все, все, все, весь мир пользуются очень активно интернетом, но... Я думаю, что вы все слышали, и нам не помешает дальше продолжить наш разговор. Давайте теперь перекинуть э, к вашей семье. А, а скажите, еще можно пожалуйста... один момент в связи с капитуляцией? Конечно, конечно. Вот Василий Данилович присутствовал как раз и на подписании капитуляции, и второе, когда была декларация, под подписание декларации. Вот. Да, он сидит с правой стороны от шум. Э, Я просто этот вопрос приготовил чуть позднее. По но... да. о, семье. Давайте о семье. Вот о семье скажите, пожалуйста, ну вы, наверное, росли уж больно в теличных условиях, все знали ваши родителей, всех знали, вас всех знали. Скорее всего, родители знали, что они являются вот. Там, дочерью, маршала, сыном маршала. Ничего, э -э -э подобного, ничего подобного. Нас воспитывали в строгости, в строгости. Мы никогда не афишировали э, свое родство, всегда как так скромно держались. Вот. Но еще должна сказать, что вот мой отец, э, Евгений Васильевич Соколовский, он в 18 лет пошел на фронт. Вот представляете себе, сын, можно сказать, генерал-лейтенант в то время. Санкт-Петербург в а, начальник штаба. Вот такие были вот установки в семье, что, как все, ну, он а... был защитником Ленинграда. И по Ладожскому озеру пешком вместе с Охромеевым они в январе 42 -го года обмерзшие, возвращались из Ленинграда. И продолжали учебу уже в Астрахани. Через Москву уехали. Встретили там деда, и он им всем курсантам дал анкеты и сахар. Все очень радовались. Вокзале, ну потом, они, потом они не скоро встретились, да? В воевали. январе 42 -го года встретились, в январе 42 -го года. Не Я знаю, понимаю, как ваша Он башка... Что с ним? Родители нервничали, очень волновались. Так что вот такой подход. Вот, как воспитывали в строгости служении Родине? Вот э, говорят, что была такая смешная история, но мне кажется, что это в Раке, наверное, может сочиниться, может украшение, что э, я ваша да, тетя, тете, да, вашей тете, она, она уйдала в школе и вроде бы рассказывали о, о Дне Победе, о выдающихся маршалов и сказали ей вот видишь, хоть ты носишь вот, как, как вот по фамилии, почти вот одинаковые. Это правда или нет? Ну это правда, интересно. об этом рассказывала тетя. И сказали, вот ваш однофамилец, какой герой? А она скромно промолчала, что это не однофамилец ее отец. Промолчала скромно. Да. Она никогда, и бабушка не красились, они были очень строго одеты всегда. Ну, такие были женщины. Уморженцы. А вот теперь давайте, ну, может, мне неудобно, но я все равно скажу, вы великолепно выглядите, абсолютно, так сказать, очень приятно общаться, я просто не сдержался, пусть меня извинят за это. Вот. Пусть я извиняюсь за это. А вы похожи на деда, вот особенно глазами, вот так вот я смотрю, губы, так сказать. Вот и есть. я не отпускаю, да. Да. скажите пожалуйста давайте мы вернемся чуть-чуть специально вот так расшатываю вот, расшатывая ситуацию чтобы было интересно а давайте теперь мы вернемся как раз к моменту подписания капитуляции как вдруг оказался он рядом с э, Жуковым я понимаю что это что по дружбе его туда нет вот. он же был первый заместитель Георгий а, да, первый заместитель. Я... Надо, надо сказать что 15 апреля 45-го года. Сталин назначил его первым заместителем Жуков. Для того, чтобы он вел там бои в центре Берлина. Ему подчинялось пять армий. Уже и... разрабатывал вот эту вот организацию, как начальник, один он, из начальников. Он, вы знаете, участвовал в этих боях, потому что он был контужен там даже, но не оставил поле боя, когда к нему генерал Розеевский подошел и сказал... Василий Данилович, это очень опасно. Он все равно не ушел. Он был в центре Берлина, на виллесе с войн, объезжал войска и следил за тем, чтобы все происходило так, как было запланировано. Там же были ожесточенные бои в центре Берлина. Да. А ему Третья, Пятая и Восьмая армия. Три Чуйкова, Берзарина и Кузнецова. И еще две танковых катуков и рыбалка так что вот он командовал его назначил Сталин на эту должность Прекрасный. поэтому он сидел справа от Жукова он брал центр Берлина поэтому на подписание к Веннингу к Ричи и к э, Крепсу, он ходил с ними беседу. вот недавно было, мы праздновали вот к сожалению, это все дистанционно недавно праздновали Нормандии Неман, вот, встреча да. речи о Эльбии, наших союзников. Ведь ваш дед тоже принимал самую активную часть в этом. Вы знаете, первые полки Нормандии было, были созданы в сорок третьем году, во время, в то время, когда он командовал Западным фронтом, как раз вот в это время. Так что это ему было очень близко все, конечно, он следил за ними Давайте все-таки же вернемся к капитуляции. Что им дед говорил интересное, что, может быть, сейчас ну не совсем, так сказать, известно. Может, когда-то что-то говорили, забыли. А может быть, вы сейчас помните такое, что вообще никто не знает. Для нас. Нет, я, к сожалению, он никогда, он такой человек очень осторожный в этом смысле, ничего лишнего никогда не рассказывает. Единственное, что могу вам сказать, что у нас были документы, Фотодокументы о капитуляции и о том, как потом ну, с фашистскими, со всеми главарями расправились. А все вот мы, когда маленькие были, мы смотрели эти все фотодокументы, как вот шел Нюрнбергский процесс. Вот этот, такой документ у нас был. Но бабушка его подарила в исторический музей. От вот, вы вспомнили о вашей бабушке Ане Петровне, вспомнили, у нее она да. тоже личность была, и э, я так прочитал, как готовился, там была любовь настоящая, по-моему, в Конечно, безусловно, бабушка была а красавица, бабушка, в нее невозможно было влюб... не влюбиться, потом она была комиссаром госпиталя. Послать Василию Даниловичу жизнь, когда он заболел ТИФом. Вот, бабушка у нас, ее послали учиться в военно-хозяйственную академию. И она бы, может быть, достигла каких-то своих вершин. Но тут она на вечере в Академии РКК встретилась с дедом второй раз. Первый раз они на фронте, на Кавказском, а второй раз в Академии РКК на танцах. Уже деться ей было некуда от такого красавца. Влюбились друг с другом. А да. Прожили почти 50 лет. Потрясающий просто. Ну а кто руководил? Ну, конечно, бабушка. я так думаю. Бабушка была дома, да. Она хорошо вела хозяйство. Дед ее очень любил, уважал. Всегда прислушивался к ее мнению. Она у нас была командир в доме, она. Может быть, у нас осталось пять минут до окончания да. записи. Да, у меня уже появилась здесь как бы хронога. Я тогда задам вопрос, может быть, не совсем такой вот, ну, не то, что приятный, но мне кажется, что он к сегодняшнюю стаку. Ведь Варкет был почетным гражданином Берлина, да? Я да. Знаю, я. да? А потом вдруг ни с того, ни с сего... Вдруг отменили это дешение? Да. Вы знаете, отменили же все маршал, не только он. Был Кадуков, Чуйков был по-моему, жук, наверное, тоже был, не могу всех перечислить, Берзарин. И оставили только одного Берзарина. Но это была, это произошло после нашей перестройки в 90-х годах. Была отмена. Когда я встречалась с послом, Вернее, в военном аташе, он как бы говорит, ой, надо бы это восстановить, нам неудобно, вроде что так вышло. Но так это все и замяли в результате. А девушка, вот хотела показать приказ, Давай. Давай, который вижу. он подписывал накормить немецких говорю, вижу, немецких вижу. школьников булочками и какао в 1946 году. Наверное, тогда вот ему и присвоили это. Нет, ему похуже присвоили. Да, он был не только почетным гражданином Берлина, он еще имел две высших государственных Федеровских награды. Бриллианты одна, герои. А всего... ну, он не только был, получал награды от немецкого правительства, но, по-моему, от многих государственных. Да, в 1945 году ему Эйзенхауэр вручил орден Легион почета степени командующего американский, он имеет э, французский орден Почетного Легиона, и он имеет английский орден Крест, я не помню точно название, не Баня, а следующий поэт важности. Вот. И много у него орден Льва, две звезды немецких, много, польский, монгольский орден у него есть, и а как продолжается род Василия Даниловича Сколовского? Род Мне продолжается. Вас? У меня есть брат родной Соколовский Сергей. Затем у меня есть две тетинок сестры, Елена и Ольга. У меня дочь и четверо внуков моих. Так что род у нас продолжается. У дочери четверо детей. Вот. У тех, как, зовут, и... а как зовут ваших? Внуков. Внуков. Значит, мою дочь зовут Ирина, а внуков зовут э, Антон, э, Максим, Анастасия и Дмитрий. Я Что? хотела спросить, они-то знают, кто был у них родитель? Ну, так же, конечно, знают. Обязательно. Да. А... а, а, а эта книга вышла, они там присутствуют все. Мои а, да. а Марш... Ой, как интересно! Всем привет! Всем привет! привет! Спасибо! Спасибо большое! А вы участвуете в беспирном полке? Конечно, да. А так, вы участвуете, ходите, да? Да, и дети мои ходят. Вот здесь и внуки ходят, и в школе ходят с портретами. Да, все мы участвуем, обязательно. Я, между прочим. Это не только Василий Данилович, а второй дед тоже, Пронин Алексей Михайлович, он тоже участник Берлинской операции, он член военного совета армии Чуйкова. Так что вот на фотографии держуков и еще один человек, второй, это вот как раз мой дедушка э, Пронин Алексей Михайлович. Вы знаете, еще вот, что я хотела отметить? В честь деда создали сорт сирени, называется «Маршал Соколовский». Показывайте. Вот. Осталось мало Она растет у вас на даче? Да, мы ее посадили на даче. Она цветет. Сейчас набирает бутоны уже. Так что вот такая... Спасибо. Я хочу вас поздравить, Наталья Евгения. я хочу вас поздравить с наступающим праздником. Тем более мы знаем о том, что 10 мая 1968 -го года Ушел ваш... из жизни. Да. Ушел из Собирался жизни. на парад как раз, 9 и плохо стало, да. Спасибо вам большое за то, что вы дали нам такое интервью. Я с вами, уважаемые телезрители, прощаюсь. Сегодня о нашей Советском Союзе Василий Данилович и рассказывала его внучка. Далее Евгеньевна на Сколовской Всего Всем доброго да? и следующих передач. И я вас тоже поздравляю с великим праздником нашего народа. 9 мая днем. Здесь в студии будет Юрий Утонин. Всем доброго, до свидания. Thank you.